Всем здарова! С вами Гидро Девол 4, и сегодня у нас реакция на Дружко шоу номер 3. И всех с днем Победы! Потому что записываю я 9 мая. Так, звук есть? <музыка> с помощью вина включил еще... звук. В военной форме. Оптоволоконные соединения открывают двери к безграничным возможностям. В сети хранятся знания, накопленные Очень человечеством за миллионы лет. Уже сегодня обычный пользователь может получить информацию о чем угодно. Например, передо мной лежат два бургера. Один из них за половиной тысячи, второй за 35 рублей. И только благодаря интернету, не пробуя их, я точно знаю, какой вкуснее. Это Дружко Шоу. Третий выпуск. Приправим лайками этот видосик. Чё ты делаешь бывает такое что старые мемы откапывают и они снова становятся популярны особенно поверьте ты. мне <с <с мне так кажется а бывает и наоборот популярный портал на нг увековечил мемы зарыв плиту с их изображением в пустыне на первый взгляд это ничем не примечательная новость но я копнул глубже, и мой черенок сознания ударился о твердую правду. Что, мемы сознание, существовали что? еще за рождение человечества. То, что мы ошибочно идентифицировали как бессмысленные наскальные рисунки, есть не что иное, как доисторические мемы. Да Вы ладно? спросите, как я пришел к таким умозаключениям? Изи. Я вспомнил, что у древних людей не существовало письменности И решил добавить недостающую деталь Буквы Как только операция была произведена Бессмысленные картинки на моих глазах начали превращаться в годноту Теперь благодаря этой аксиоме Миру предстоит по-новому взглянуть на то, что делали наши предки Люби предков Недавно интернет общественности показали секретные фото нового iPhone 8. Стоит отметить, что секретными они перестали быть именно в тот момент, когда их показали интернет общественности. Посмотрев эти фотографии, я понял: обновление в основном коснулись цифры в названии и немного задней камеры. Well, толком мне оказалось достаточно, чтобы захотеть приобрести данную модель. Возможно. Тот, кто выложил эту фотографию в сеть, выставил и его на продажу. Чем, черт не шутит? Авито. С этим вопросом я отправился на популярный интернет-ресурс Авито. Я вбил все параметры, но, к сожалению, этого гаджета там не нашлось. Тот, кто слил фотографии в сеть, оказался не таким предприимчивым, как я о нем подумал. А ведь мог бы неплохо заработать. Настроившись на покупку многофункционального гаджета, я принял единственное верное решение в данной ситуации. Купить все его функции по отдельности. Купить по отдельности. Отдельно камеру, отдельно HD, телевизор. Радио. Наушники. И телефон, да? Отдельно. Бадминтон. Бадминтон? Благо, ресурс позволяет это сделать, причем гораздо дешевле. Тратьте каш. Мой статус не позволяет мне угорать в своем шоу, потому что если я буду шутить, всю информацию вы будете воспринимать несерьезно. К счастью, судьба и продюсеры свели меня с ведущим следующей рубрики Олегом Петровым. Здравствуйте, в студии Лев Шагиняна, это Биржа Мемов. О том, как на уходящей неделе вели себя лайк-инвесторы и в комменты, каких постов они вкладывают в свои волны и те активы, расскажу вам Россияне с размахом отметили 1 мая. В паблике МДК праздничный пост собрал рекордное количество лайков. Отмечу, что одному из официальных лиц МДК Юрию Хованскому удается с легкостью совмещать и то, и другое. Овсянка сэр заюзала имбовый ход с хайповыми лицами и получила почти 23 тысячи лойсов. Словили рафляночку на тему надоедливых фолловеров подписчики борща. Специалисты Фоча отреагировали на обновление раздела музыки в ВК, посканули мем про аудиозаписи и удостоились похвалы инвесторов, которые вложили в него свои кибернетические сердечки. К другим новостям. Топчиком почти всех... Протам словарь албанком настоящих Что? Это новый стикер от ВК. На графике мы хорошо видим, как Орс этого мимаса преодолел критическую отметку и действительно поднялся выше гор. А Поэтому я в этот не записывал. Раз Именно рыжий лист заслуживает почетное звание «Мема недели». Феномен «Рыжего лиса» мы сейчас обсудим с админом паблика «Борщ». Богдан, я вас приветствую. Здравствуйте. Богдан, насколько я понял, ВКонтакте начал рекламную кампанию никому не интересных моментов из жизни, так называемых Stories. Так ли это? Э, да, я тоже попался на эту удочку и буквально вчера выложил истории того, как я просто стою и молчу в камеру. Почему-то мне показалось это забавным. Да, так многим кажется, богат. Да, так многим вообще записывают Рыжий Лис заслуживает одобрительных кликов в компьютерной мыши? Я бы даже посоветовал использовать функцию «Рассказать друзьям». Большое спасибо за комментарии. На связи с нашей студией был Богдан, кстати, с фамилией Лисевский, сисадмин сообщества «Борщ». Ну а завершим наш сегодняшний выпуск прогнозом на следующую неделю. По мнению наших аналитиков, выстрелит шаблон про удерживающий фактор, акции которого взлетят в большой доле вероятности. Честно говоря, мне становится крипово от того, что может сотворить креативная мысль пикчеров с этим мемом. С вами был Лев Шагинян и «Биржа мемов». Лайки крутятся, мемасы мутятся. Увидимся через неделю. Как он, на Версусе не при... Не приходя на него. В прошлом выпуске мне пришлось прибегнуть к хитрости. Я угрожал кинуть страйки всем тем, кто использовал мои видеонаработки. Даже я подписал. На самом деле, я не знал, кто это делает. Но благодаря вашей наивности, написав комментарии с извинениями, вы раскрыли себя и оказались в ловушке. Глупцы. Теперь у меня есть список тех, кто от меня зависит паникнеймно. Не волнуйтесь, не надо паниковать. Я ничего не прошу от вас сейчас, но когда-нибудь настанет день, я приду к вам. И ничего. вы не сможете мне отказать. Да-да-да, придет он ко мне. Как вы заметили по второму выпуску моей передачи, я часто приглашаю к себе в блог известных интернет-деятелей и помогаю решать их проблемы. Сегодня у меня в гостях блогер, научивший всех девочек клянчить у родителей деньги на косметику. Екатерина Клэп. Здравствуйте. Паучика, пау-пау. Что это было? Что а, это было, да? Я с подписчиками иногда здороваюсь. Хорошая фишка. Но я продолжу здороваться со своими подписчиками словами. Моя аудитория 18+. Расскажите, с какой проблемой вы пришли ко мне? Ну, как таковой у меня проблемы нет. Просто меня очень раздражает, что в последнее время в пабликах постоянно обсуждают, с кем я встречаюсь. Хм. Хм. что вам Рассказать правду, открыть все карты. Я встречаюсь... А, я не думаю, что эта информация будет интересна зрителям. Поэтому давайте обсудим настоящую проблему. Я заметил, что при пяти с половиной миллионах подписчиков ваше видео просматривает всего 2 миллиона. А это нормальная статистика. От проблем не убежишь. стесняйтесь, я вам помогу. Я, как человек, давно обосновавшийся на YouTube, знаю потайные сетевые ходы и могу подсказать решение без использования сервисов по накрутке. Готовы? Да. Удалите канал и создайте новый. Все дело в том, что видеоролики на новых каналах люди смотрят охотнее, чем на старых. Насколько я понял. Угу. Спасибо да. за совет, но я как-нибудь не буду удалять. Тогда у меня есть для вас второй способ. Просто закройте глаза и доверьтесь мне. <звы> Я все сделал. Теперь вам осталось лишь выучить индийский язык. Это точно как мы индийские женщины. Такое общение, как у нас сейчас, называют взаимовыгодным. Я помог вам, теперь вы обязаны помочь мне. В моей сумке находится много вещей, но зрители еще об этом не знают. Не могли бы вы устроить небольшой тег, что у меня в сумке? А я с помощью этого хитрого хода перегоню трафик с вашего канала на свой. Ну, давай, давай. За забрать зрителей. Э, Какие-то шорты, что ли? Это модные молодежные шорты. На них еще есть ценник. Видимо, вы их еще не носили. Это приятно знать. В вашей сумке оказалась бритва, и вы можете сказать, что вы постоянно носите ее с собой, потому что очень бурный волосяной покров, и его нужно контролировать. Очень бурный покров! Ярочка, перекус, диета, можно дать какие-то советы еще в теге по поводу ухода за собой, как вы там следите, наверное, вы любите что-нибудь сладенькое, не едите фастфуд, всегда носите с собой дополнительные калории, но полезные. Катя, спасибо за интересный тег и молодых бичес на моем YouTube-аккаунте. <клес> Не забудьте передать Евгению Бэткомедиуну благодарность за ваш номер телефона. Шиперим. Придя в интернет и познакомившись с блогерами, я узнал, что телевидение отупляет. Проверить эту информацию я поручил своему товарищу. Сегодня мы вышли на улицы Москвы, чтобы непредвзято доказать, что телевидение отупляет. Телевидение или интернет? Интернет. Интернет. Дважды два? Четыре. Телевидение или интернет? Телевидение. Дата и точное время изобретения фольги? А, не знаю. А, а, это даже я не знаю. Я что телевидение действительно отупляет. Кирилл Лаврухин специально для Дружко Шоу. Ознакомившись с элитой российского ютуба, я заметил одну странную особенность. По достижению определенного количества подписчиков, многие блогеры начинают реже выпускать свой контент. Иван Гай, Марьяна Ро, Саша Спилберг, Ян Го. Почему они выпускают видео не так часто? Да расслабились, по-другому. Может быть, что... они решили жалиться над нами? Не думаю. Так куда же пропадают топовые блогеры? Когда я задумался над этим вопросом, то сразу вспомнил о Кашкулакской пещере в Хакасии, но это была просто ностальгия. А мысли о героях Ютуба привели меня к невероятной на первый взгляд теории. Что если блогеры были взломаны неизвестным вирусом и перенеслись на рабочие столы компьютеров в виде анимационных героев? И теперь совместными усилиями они должны одолеть этот вирус и вырваться из цифровой ловушки. Согласен, звучит как сценарий плохого фильма. Но мне кажется, это может быть ужасающей действительностью. И поэтому будьте бдительны, внимательно приглядывайтесь к экранам своих устройств. Возможно, то, что вы считали пятном от кофе или просто грязью, на самом деле является маленьким Яном Го. Хай хай с вами не Иван Гай. Киберспорт стремительно набирает свою популярность. Турниры по онлайн играм собирают в своих стенах больше школьников, чем школы. Так, на прошлой неделе в Киеве прошел мейджор по Доте 2. Ламеры узнали в этом названии только два. Но те, кто хоть раз гирокоптера поняли о чем я так кто и для чего играют в доту благодаря знаниям, мной эмпирическим методом я узнал что многие игроки в доту так хорошо зарабатывают что могут позволить себе целый большой дом просто гамая узнав о таких гонорарах я осознал что занимаюсь не тем и решил, что этот выпуск моего шоу последний. Всего доброго. И что, типа перейдешь на Доту 2, что ли? А что, все, что ли? Но, а углубившись нет. в новые вклады, Протролил я сразу. выяснил, что Дота это командная игра, и мои планы, связанные с ней, разрушились. Как вы понимаете, я не готов делить славу еще с кем-то. Будь самодостаточен. Да и к тому же в нашей стране еще нет команды, достойной моего уровня. Но тем не менее, я хочу поздравить команду Virtus.pro Про» со вторым местом на «Мэйдер». В следующий раз выбирайте более лайтовый пик, контрите саппортов противоположной команды и пусть Рамзес играет сей Вови. Спасибо, дружко. Топлю ЗВП. Я хотел просто с вами попрощаться. Но не могу этого сделать, потому что столкнулся с проблемой, и было бы несправедливо, если бы о ней думал только я один. Сравнивая первый и второй выпуски моего шоу, я заметил разницу в количестве просмотров. Куда они делись? Почему я больше не популярен? На эти вопросы мне удалось найти ответ в телевизионной программе передач. Признаюсь, я недооценил силу телевидения. Оказывается, во время выхода моего шоу на экранах появляются топовые проекты по всем федеральным каналам. Я борюсь с такими монстрами, как звезды русского радио, где логика, территория любви. Они используют против меня даже парадоксы. Бомжиха на домашний. Как вы понимаете, в одиночку я с этим не справлюсь. Помните, я когда-то говорил, что настанет день, когда я вас о чем-то попрошу. Видимо, он настал. Я обращаюсь ко всем российским топовым ютуберам. Давайте объединимся перед лицом надвигающейся опасности. Ну, я не топовый. Так сказать, достанем книгу раздора. Достал а потом... ту самую книгу! Только вместе мы сможем победить Собре. эту безжалостную машину по производству контента. <связывая> Поэтому <связывая> ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы я знал своих союзников в лицо. Этим посылом я объявляю всеобщую интернет-мобилизацию на своем канале. Всего вам доброго. А, именно мобилизация, поэтому ты оделся военные, типа, да? <музыка> ну теперь все, да? Мне выпуск очень понравился. Объясните комментарий, понравилось ли вам. Подписано на его канал и на мой скид еще реакций. Дай до, до следующего видео.